Данил, вы на канале Зеблок Сегодня я решил сделать кока-колу 0.3 из э, шоколада молочного. Для этого нам понадобится молочный шоколад, мандем, стакан кока-колы. Это не обязательно. Я просто так. лёжечка. Пичечки, э, какая-то штука, водичка, кастрюля, которую мы ставим на газик наш, э, Тарелка, которую мы на наш плиту ставим. Включаем. А нет, забыл. Водичку еще надо туда зал заливаем. Вставим тарелку. И в нее ну, теперь надо 4 плитки шоколада разломать. Подавлюсь, наверное, слюнями, пока буду ее ломать. Соседи, здорово! Ну вся вторичина после моих деяний встала. Так надо сделать э, со всеми плитками. Я сделаю сейчас перемотку. Наш шоколад уже топится. Это у нас все нормально Все идет у нас Через одно место Ладно, пускай пока топится Но мы подготовим нашу бутылочку Снимаем этикетку Снимаем этикетку И выливаем в наш Брендированный стакан. Чик. А я передал роликом его. Е стариоз. Ну а на что там? Ну, сейчас вот так наша бутылочка выглядит. Ладно, не будем. Закручивать нашу бутылочку. Сейчас засыпем чуть-чуть э, сюда вниз самый ММД. А потом продал наш э, шоколад еще не растаял. Уже три. Ну ладно. Пока наш шоколад топится, можем попробовать код. вкусно Вот наш э, ММДемс кит. Так. Закидываем вниз пару штучек ММДемс. Вот я высыпал в, в мою руку пару ММДемс. Я весь в поту, потому что в студии моей жарко. Хотя это не студия, а моя квартира. Засыпали мы немножко нашего шиши -эм -эм Сейчас еще подплавится наш шоколад, а я пока. Я встал, оторвал жопу от стула. Сейчас будем заливать наш шоколад уже непосредственно формочку. Падает. Нет, не падает. Не, не падает. У нас беда. Как всегда, все идет через пятую точку. Ладно, сейчас я принесу быстренько палочку, которую нужно пропихнуть наш шоколад. Все, прибежали. Сейчас мы начнем на наш шоколад пробивать непосредственно нашу формочку. Капает хоть? Капает, капает, куда он денется. Аж соленки бегут. Чего? Еще. Mm -hmm. наш шик. Ладно, добавляем. Опять же проталкиваем нашу форму. Ну да, это все быстро делать, потому что газ кончился. Дома его почти что нету. Ну как нету, 15 баллонов дома у меня есть. Ну лень его вставлять. А газ кончился. Жиза? Да. Угу. Сейчас а, мы с оператором вспомнили то видео, когда мы делали полторашку. Ой, не как, какую полторашку, ноль пять 5 литров. Тогда нам не, пом не понадобилось 10 плиток шоколада. Вот этот стол был полностью в нашем шоколаде. Чё? Блин. А шоколада это мало? Ладно. Что-нибудь сделаем. Ладно, что-нибудь сделаем. Сейчас мы наш шоколад по максимуму забьём нашим ММДэмсом. Которого у нас осталось не так уж и много. Я уже три пачки съел. <связываю> до видео до съемки видео сейчас залием и палочкой наш амнденс uh, пропихнем внутрь нашего шоколада У Нас э, все идет каждое видео все через одно почти место. Говорю же, Забов говорит всегда правду. Ну почти всегда. Берем нашу полочку и по максимуму забиваем наши полости Мандемс. Вкусно Мандемс. Плюс шоколад. Забиваем по максимуму, чтобы наш шоколад был до выступа. Я так думаю. Но может это не просто Попросту не хватит нашего шоколада. Говорила мне мама, не ешь шоколад, плохо будет. Все, я увидел, что плохо. Плохо. Каких то 10 миллиграмм шоколада мне не хватило попросту. Карл... А ч я болтаю? Я же это видео вот этот момент я ускорю. И меня попросту не будет слышно. Кошка. ММДМЦНА <р submission> Уже почти заполнил наш шоколад. Как хорошо иметь на плечах хорошие мозги. В кавычках это все. Так, еще вот эти шесть ММДМС надо закинуть в нашу шоколадную кока-колу. Нет, не влезет. Попросту не вылазит. Так, все. При заморозке шоколад э, будет э, суживаться и давить на наш пластик. И завтра посмотрим, что из этого получится. А пока ставьте лайки. И до завтра. А я забыл кружку. Запломбировать За нашу бутылочку Кока-Колы. В кавычках. В шоколаде. Пока, я выключаюсь до да, завтра. Завтра мы увидимся. Наш шоколад застыл. Я перед съемками. попытался хоть немножко... ...разрезать бутылочку. Но у меня ничего не получилось. Потому что у меня руки и жопы растут. Мне помог оператор с И Сейчас мы на наклеим нашу этикетку. Вот она у меня осталась. Пластиковые бутылки. Сейчас я наклею шуток. Так, вот так. Что-то идет, как всегда у нас не по плану. Вот так должна Кока-Кола у нас. Все. Шоколад как раз потайл у нас. Сейчас э, нашу крышечку. Кока-Кола классик. сало, и то по казахски тут написано, но точно не по-русски ставим на нашу кока-колу и все наша кока-кола готова сейчас и я не буду ее пробовать поскольку у моей Соседки сегодня день рождения, и я готовила это видео специально, чтобы ее поздравить. Переходите в комментарии, пишите, что по этому поводу вы думаете. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем удачи и всем пока!